Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы сделаем наш Windows пока умнее. Первым делом компьютер должен быть подключен сетевым проводом к роутеру. По Wi-Fi работать не будет. Также следует обратить внимание на антивирус и фаервол. Там нужно дать доступ на управление вашим компьютером из сети. Заходим в параметры сети интернет. Заходим в настройки параметров адаптера. Свойства настроить управление электропитанием. И ставим галочки напротив разрешать вывод компьютера из ждущего режима. В графе on URL нужно указать MAC адрес сетевой карты. Найти его можно, к примеру, в настройках роутера. Далее устанавливаем программу Airtag Switch Off. После установки запускаем программу, нажимаем правой кнопкой мыши по значку программы, в графе расписание выставляем при входе в систему, а в графе действия предопределенные команды. Заходим в свойства, удаленное управление и ставим галочку напротив «Включить веб-интерфейс». Порт можем поменять на 88%. А вот с аутентификации галочку можно снять. На этом с компьютером все. Теперь нам нужно установить плагин для Raspberry Pi. Подключаемся по SSH либо по веб-интерфейсу, если он имеется. И я скачаю через веб-интерфейс, но строки для командной строки вы найдете в описании. Заходим в конфиг и добавляем наш аксессуар. Сохраняем и перезапускаем. Заходим в приложение Дом и видим новый аксессуар. Если вы не собираетесь управлять голосом, то на этом все. Но, если мы попросим включить Siri наш компьютер, Siri просто не будет вас понимать. Привет, Siri. Выключи компьютер. Привет, Siri. Выключи выключатель компьютера. Мне постоянно говорить выключатель не хочется, поэтому я решил данную проблему с помощью приложения. Скачиваем приложение команды, пока оно загружается, заходим в дом и добавляем пару сценариев на включение и выключение компьютера. Когда приложение скачается, заходим и создаем две команды. Привет, Сири. Включи компьютер. К сожалению, серия соображает долго, но то, что вы попросите, она сделает.